Ребят, всем привет! Мы едем на дачу. Мы только что заезжали в Леруа. Купила раз перчатки, два перчатки. И мы сейчас будем варить мангал. И вот взяли вот такие вот аксессуары, так сказать. Снова диски взяли, 5 штучек. И гвоздодер, наконец-то. Друзья, вы часто у нас просили снять вам перекус дачника или как мы готовим, или как мы кушаем, но у меня есть идея получше. Я предлагаю перейти вам на канал Натальи Приморской, где она показывает в таких, знаете, коротеньких видео очень классные и интересные рецепты. Вот у нас часто с Ксюшей бывает такое, что мы хотим вечером что-нибудь такое вкусненькое приготовить, но уже ничто в голову просто не лезет. Уже это надоело, это не хотим, это было вчера, это было позавчера. А на канале у Натальи очень много интересных. Вкусных, и самое главное, быстрых и простых рецептов. Из обычных продуктов, которые, я думаю, есть у каждого человека, там обычная классная вкусная еда. Мы на нее сами подписались, смотрим ее рецепты. Сегодня будем готовить рульку по ее рецепту. Поэтому, друзья, переходите по подсказочке вот здесь на ее канал, либо по ссылочке в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки, в зависимости от того, понравился вам ее рецепт или не понравился. И обязательно пишите в комментарии, что вы от Я думаю, ей будет очень приятно. Итак, друзья, кто мне говорил про укосины для этой лавочки, во-первых, объясняет свою позицию, во-вторых, да, мы сделаем, но немного не так, как писали в комментариях, сейчас расскажу. В общем, про поводу того, что нужно всего лишь поелозить жопу и лавочка сложится. Нет, друзья, уж, ну, я, конечно, без фанатизма, но и сломать я ее тоже не могу. Почему? Смотрите, все элементарно просто. Вот есть у нас одна плоскость, вот есть вторая плоскость. Будем называть вертикальная горизонтальная, чтобы всем было все понятно. Здесь у нас раз, два, три саморезика, там соответственно то же самое. Горизонтальная плоскость у нас закреплена, вертикальная плоскость тоже стянута двумя саморезами тут и двумя саморезами там. Тем самым закрепив вот эту вот ножку в двух плоскостях, мы добились поперечной устойчивости надеюсь я правильно выражаюсь и все меня поймут то что я хочу сказать по поводу провисания лавочки да она чуть-чуть играет но блин мы не настолько крупные люди и нас тут не 10 человек сразу не будет садиться чтобы она провисла но я полностью поддерживаю что дополнительные распорки этой лавочки необходимы как я хочу сделать вот здесь вот у меня есть брусок сейчас оператор ксения покажет вот, э, в этот брусок, вот так вот дай диагональку, вот сюда вот. Тем самым сделав вот здесь вот треугольник. И таким образом мы закрепим ножку, и ту ножку тоже, соответственно, также мы закрепим. Таким образом у нас будет полная максимальная защита от э, качания, от расшатывания и так далее. Как вы думаете, что нужно делать первым делом, когда приехал на дачу? Конечно же, если появились колонки, надо урубать музыку. А также... Так как видео у нас выходит разницей в месяц, мы не убирали вот эту вот мульчу, потому что мы узнали как бы на... об этом только э, пару дней назад, что нужно вложить мульчу только старую, которая уже полежала. И в итоге у нас вся помидорка желтенькая, как и должна быть. Ну она не красная, она желтого цвет. поэтому мы сегодня с помидорками. И, как я уже говорила, первым делом, когда я сюда приезжаю на дачу, я начинаю избавляться вот от этого. Ну вот, собственно, и все. У меня ушло не больше 15 минут, а у вас это было 15 секунд. Саша тем временем делает размеры под мангал. Да, скоро будет делать верстак, не ругайтесь. Давай расскажем про верстак. Он уже есть. Да, верстак... Ну, да. Верстак у нас уже есть. Он, он стоит за Сашей. Просто этот верстак немного кривой, его нужно разобрать, выровнять ему ножки, заново сделать ему диагональки, и можно будет работать. Но пока что у меня на это не было времени, вот сегодня мы этим тоже займемся. Ну, хотя бы постараемся. Да. Вот, а тем временем а, я сейчас буду убирать вот эти вот все яблоки опавшие и грушу, потому что запах от них, конечно, ну, не из приятных. Тухлятины воняет прям. Вот, собственно, вот эту вот грушу всю надо отсюда убрать. И у нас не было родителей на даче уже ну, месяц, наверное, неделя, да? Вот, и они приедут, уже давно здесь не были. Здесь, мне кажется, так все поменялось за месяц. Mm-hmm.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 Показываю, как профессионалы работают. Варит мангал, получается вот такая вот штука. Uh -huh. То есть арматурка к стенке не пристает. Вот что он сделал uh -huh. для того, чтобы uh -huh. вот таким вот образом стянуть uh -huh. два металла. Отпусти и